и потом он это раскрутится снова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 будут вращаться быстрее. Ну вот, переходим на правую сторону. Вот ну, там наверное не видно, но все равно. Вот. Значит, с левой стороны время течет медленнее, с левой стороны грани, а с правой стороны грани время течет быстрее. Вот. Но ну, Теперь проверим, что у нас под, под пирамидой.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 И так далее, в общем, потому что она будет, так сказать, плохо работать. Вот показываю, значит, специально поставил пирамиду у, бата у нашей батареи. Вот посмотрите, что будет. Так, ну я немножко увожу руку в сторону, потому что батарея будет сейчас мешаться.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 север и юг, по магнитному компасу Земли, она, видите, она не, он не крутится, а входит влево-вправо. Здесь тоже шаны. Это доказывает то, что пирамида работает